Все на телефонах выключили? Да. Ой, Я выключил. Роман, смотрите. Около 35 тысяч украинцев живет в Португалии. Вот считается, что эта страна, хотя находится на самом западе Европы, то есть Географически отнюдь не самая близкая страна, это не почта, да. где все понятно, что это рядом, потому туда едут. Это все-таки дальше, но тем не менее все равно очень много украинцев выбирает вот местом своего постоянного проживания именно эту страну. Если говорить о вашей истории, о вашем примере, что вас привлекло здесь? Смотрите, первое, надо сказать, что а, все 35 тысяч э, украинцев, которые живут сейчас здесь, они приехали не сейчас, а приехали давно, когда Португалия была э, очень привлекательна для э, рабочего класса иммигрантов. В конце 90-х и в начале 2000-х Португалия очень интенсивно развивалась, здесь было очень много э, строительства, инфраструктуры, развития инфраструктуры, и поэтому иммигранты рабочие приехали сюда и сформировали вот это комьюнити, которое сейчас является одним из самых больших, наверное, в мире э, сравнительно на э, к, количество населения страны, что меня конкретно привлекло. Три в... года назад. Приехали, да, в 2000. То есть на вас вот это вот массовое строительство не распространяется. Не распространяется. У вас были свои соображения да, да, Какие? да. Я не умею строить, а у меня было несколько э, соображений и причин, которые, по которым я приехал именно в Португалию. А, мы жены решили, что надо вот что-то кардинально поменять. Я сейчас, в принципе, думаю, что людям надо раз в 10-15 лет минимум менять кардинально все. Вот Лучше всего переехать в другой стороны в первую очередь, потому что все остальное подтянется. То есть это легче всего сделать. Если... Это как заново рождаешься. А да, тот, вот, может и ничего не вот все можно написать заново, Какая понимаете? В том-то и дело, что такой стресс позволяет тебе держаться в фокусе, заставляет тебя учиться, знакомиться с новыми людьми, открывать новые возможности, ну и видеть мир по-другому. Вот. и Вот на этой волне, скажем, вот такого вот убеждения мы приняли решение уехать жить в другую страну. Начали выбирать э, страну и приняли решение, что раз уже мы будем начинать все писать с нуля, так лучше писать это в теплой стране. В стране, где нормальный климат, ну то есть нет зимы, ну вы видите сейчас плюс 15, когда Киев засыпало. Первое, второе, у нас были определенные сбережения, поэтому мы выбирали страну исходя из перспективности легализации там и перспективности долгосрочной, долгосрочной, долгосрочной жизни за счет своих сбережений. Вот. Сравнительно с другими европейскими странами Португалия выиграла, потому что Первое, я знал, что здесь 35-45 тысяч э, украинцев, которые каким-то образом легализовались и я был уверен, что раз они смогли это сделать, значит я тоже сделаю, э, поэтому вопрос легализации как бы закрылся, ну вот так я для себя его закрыл. А второе, это относительно дешевая для жизни страна была три года назад, ну и сейчас, наверное, относительно дешевая. Относительно каких стран? Относительно других европейских стран. Я поняла. Что касается легализации, вы сказали, что здесь, если сравнить с другими странами относительно, это легко. Было ли это легко в вашем случае? Каким образом вы все-таки легализовались? Наверное, в моем случае это не совсем было легко. Я знаю другие, другие случаи более быстрые, более простые. Но я выбрал именно такой путь, и о нем я, кстати, рассказываю вот у себя на канале. Потому что первую задачу, которую я себе ставил, это не легализация в этой стране, а возможность правильно зарабатывать деньги. Зарабатывать деньги за счет того, что мне нравится делать. Именно поэтому мы с моим партнером организовали здесь бизнес и в первую очередь начали фокус... мы фокусировались на том, чтобы зарабатывать деньги. А легализация, она пришла вместе с этим. Я понимаю, возможно ли зарабатывать деньги в этой стране, будучи нелегалом? Да. И вы так делали? Я не был вот нелегалом прямо нелегалом. Мой статус первый год был подтвержден визой категории D, потому что я приехал сюда учить. Я уч, я приехал сюда учить португальский язык, знакомиться с культурой в университет. У меня было два раза в неделю занятия, и все остальное время я мог там, заниматься чем я хочу. И в это время я знакомился с людьми. Я знакомился постоянно, назначал встречи и таким образом я встретил партнера своего, ну, теперешнего партнера Владимира, э, с которым э, я поверил, что мы можем построить бизнес. Вот я его убедил дать мне шанс э, посотрудничать и таким образом мы э, организовали компанию. Изучать язык и знакомиться с людьми, на это нужно время и все-таки учитывая, что это чужая страна деньги. Это было за да. счет всех сбережений. Да, да, да. То есть вот вы, первый криста... год я вообще ничего не зарабатывал. Я только тратил деньги, которые у меня были. Когда начали зарабатывать уже, находясь здесь? А, я думаю, где-то через полтора года. Да, где-то через полтора года. Опять же, вот вместе со своим партнером, когда мы уже начали делать бизнес. Хотя я, наверное, обманываю, потому что... Через четыре месяца я, по-моему, нашел четыре месяцев я нашел себе подработку. Я купил машину и возил э, туристов из Москвы, которые приехали сюда на месяц. Я был водителем их частным. Ну, других не нашел. Кого нашли там да, то есть они прилетели сюда на месяц в мае, я в, ию... в ноябре я прилетел в Португалию, а в мае они прилетели на месяц, они жили там 30 километров от того места, где я жил. Я каждое утро приезжал к ним, брал их, вез на пляж там или куда-то еще, потом возвращал домой и ехал домой, за это я получал 50 евро. Я просто У меня даже фотография есть в фейсбуке, вот этих 50 евро, которые я зарабатывал первые в Португалии. Вот, А жена одно время... Трофей. Да, да, да, да. Это я когда-то его распечатаю повешу э, на стенку. А жена в одно время подрабатывала в ресторане даже. Ну, то есть это была невынужденная мера, как как бы вот нам не, не за что ну, было купить деньги, потому что Ну чтобы не тратить все до копейки, а потом не знать, что да, нужно, да, что да. да. Ну и мы мы скажем, мы э, приехали из Киева. То есть мы родом не из Киева, но последние восемь лет жили в Киеве. И в Киеве мы были менеджерами, там, скажем, чуть выше среднего звена. Это дало возможность нам заработать какие-то деньги. И, ну, наверное, подход к работе, к бизнесу, к людям вот, сформировало. Да. Скажите, пожалуйста, уже когда закончился срок действия вашей визы ТПД, типа, да, что вы делали? Вот. Как... Во время действия визы Д да, я нашел работу. Сейчас вы не о подработке говорите. Нет, нет, не о подработке. Я нашел работу, опять же, я познакомился с одним парнем-программистом, у него была своя компания, я ему предложил сотрудничество в плане, я буду продавать твои продукты, ты делай и всем будет хорошо, в общем. И на основании этого он меня взял в компанию свою коммерческим директором. А, ну, Возможно ли есть, было работать коммерческим директором на основании визы типа ДЭК? Э, официально нет. Это было неофициально. Да, это нет. Это была официальная работа, только трудовое законодательство Португалии не разрешает так делать. Как же вы так сделали? Что у вас Дело экономизм? в том, что ну, в Португалии в Португалии м, достаточно лояльное отношение ко всем процессам. То есть э, с одной стороны Какие-то вещи делать нельзя, с другой стороны, вроде бы Они как делаются, можно. И все проходит, и а, поэтому, наверное, нельзя сказать, не что вот все проходит. Потому что вот я скажу, что мне очень-очень сильно повезло. Вообще в Португалии. Очень сильно повезло. И вы, наверное, будете общаться с другими э, иммигрантами. И, наверное, вне камеры вам скажут, что Роме очень сильно повезло, потому что э, мне повезло встретить хороших людей, мне повезло встретить партнера, мне как-то повезло найти первого клиента, э, как-то повезло там, выучить чуть-чуть там, португальский язык. Вот. Поэтому нельзя сказать, что если сейчас кто-то будет смотреть и приедет в Португалию, и сделает контракт или найдет работу и у него все будет так, же, там, ну, так нормально, скажем, как у меня, так нельзя сказать нельзя так делать ну, каждый случай индивидуальный, я да это, я понимаю. то есть вот эта ваша первая работа она была полуофициальная вот как лучше всего ее характеризовать а, да я бы сказал так полуофициальная то есть с одной стороны тут с одной стороны я нарушил я нарушил визовое законодательство наверное с другой стороны Вроде бы по трудовому законодательству я ничего не нарушал. Вот. И тут вот такая коллизия в португальском законодательстве, что вроде бы как тут нельзя, а тут вроде бы можно. Это и вот на стыке, да, и на стыке вот этих э, требований можно вот пройти как полезье ножа. И э, на самом деле многие так делают, и это не только украинцы, там русские, э, многие бразильцы так делают. То есть, Законодательство Португалии предусматривает возможность человека, который приехал сюда даже по туристической визе найти работу, ну вот так вот просто произошло. Ты приехал туристом, отдыхаешь, отдыхаешь и тут тебе подходит и говорит, слушайте, вы просто будете незаменимым сотрудником в нашей компании. Вот так вот прямо на пляже? Ну, например, да. Вы подходите в, в, в миграционную службу и говорите, вот, вот Представляете, меня приглашают сюда на работу, я не хочу возвращаться назад, например, там, в Бразилию или Анголу. Они говорят, ну окей, тогда есть специальный процесс, который предусматривает вот, э, легализацию вот этого процесса. И тогда вы можете… Первый вопрос, один из ответов, чем привлекательна Португалия, я так понимаю, в Я сказать. думаю многие страны привлекательны этим, просто э, не все знают детали. Угу. С одной стороны, понимаете, э, вот то, что я говорю, нельзя говорить, что просто легко. да. А с другой стороны, это просто и легко все зависит от того, как ты к этому относишься. Я, мы три года э, фактически не были, легализо, не, не были легализированы здесь. И, ну, по сути, я и сейчас в таком состоянии, как бы вроде бы нет. Вот моя жена неделю назад получила уже карту э, резиденции. А, ну, а я еще не получил, кстати. То есть э, я сейчас тут легально нахожусь, легально работаю. Все обо мне знают, все, я имею в виду органы португальские обо мне знают. Вот, я заявил свое право о том, что я право просить резиденцию полтора года или два года, почти два года назад. Вот, и мое дело на рассмотрении. Вот что пугает больше всего людей неопределенность, потому что я, у меня право возникло в феврале 2016 года, и я о нем заявил. И пошел процесс как бы размышлений, анализа и, и оценок. И вот он идет почти уже два года, и у меня еще нет карты. И, ну, в общем-то, вот такая ситуация. И я не могу выехать из Португалии. Вот что важно. То есть я как бы могу, границ нет. Но если меня в Испании остановят, то полицейский может спросить: а вообще на каком основании вы здесь находитесь в Евросоюзе? А, мне нечего будет ответить. Полицейскому из Испании. Полицейскому из Португалии мне есть что ответить. Да, я понимаю. Вернемся к вашей первой работе. Вы работали менеджером и продавали, по сути, продукты, а я? И, да, которые я делал извини. Вы продавали продукты, которые делал ваш знакомый программист. Да, но я бы не фокусировался mm. именно на этой первой работе, потому что э, мы очень недолго так просотрудничали. Я... Чем вы занимаетесь сейчас? Сейчас я занимаюсь вот развитием нашей компании, которая называется Брисмедиа. Специально футболку одел, чтобы показать. По факту, что, что вы делаете? Я, я ищу клиентов, я работаю с нашим персоналом, я управляю некоторыми проектами, например, по маркетингу. Я взаимодействую с клиентами, поддерживаю с ними отношения. Но основная, своя задача, основная моя задача это поиск новых клиентов и построение отношений с существующими. Что делает компания? Можете мне показать? Да, пример? конечно. Наша компания. Сейчас, одну секунду. Наша компания называется Bris Media, как mm -hmm. я и сказал. Mm -hmm. Мы делаем. Мы сфокусированы на трех вещах – это э, разработка веб-сайтов, это веб-дизайн и маркетинг в социальных сетях. Например, по веб-дизайну мы недавно э, сделали… Э, Вовчик, извини, пожалуйста. А я могу сказать, что мы по веб-дизайну сделали э, аппликацию Couple of Points или это не, не веб-дизайн? Это мобайл-дизайн. Да. Давайте те, чтобы мне показывали. Проект. Давай. Э, э, Например, по-другому, окей. Okay. По факту, что делает компания? Разрабатывает сайты, вот просто, чтобы понятно было, условно говоря, да. человеку, который... В первую очередь мы разрабатываем сайты. К нам приходят клиенты с идеями, и мы реализовываем эти идеи вот в веб-формате. Например, мы сделали вот сайт ExProfessor. Ex Это очень классный э -э проект, потому что э -э он придуман родителями мигрантами для своих детей. То есть родители уехали из, из своих родных городов, забрали детей из их родных школ, но решили, что есть смысл оставить отношения между детьми и их бывшими учителями. Для этого создали сайт. Ну, по факту не будем о самой идее, потому что идеи okay. вам уже приносят. Да. Есть, мне интересно, вы делаете сайт? Чтобы он был удобен, функционален, какие вы задачи перед собой ставите? Ну, Удобные, функциональные сайты, подбираете интересные фотографии, продумываете логистику, как можно перейти там да. с одной точки на другую, ну вот расскажите мне. Пожалуйста. Наша задача сделать так, чтобы идея клиента была релевантна 2017 году, чтобы он был в первую очередь, так, так, так говорят, user-friendly, чтобы он был удобный и понятный для клиента. Чтобы все э, кнопки условно все цвета соответствовали, э, соответствовали ожиданиям клиента чтобы было понятно что клиент что нужно сделать для того чтобы получить результат Если Мы... говорить о проекте очки у пар который очки у пар перед этим. couple of points да а, проект couple of points это мобильное приложение с помощью которого пары couples а, оценивают отношения э, друг с другом и ставят очки э, за какие-то поступки партнерам. Например, если мужчина там, помыл посуду, женщина ему ставит э, плюс 10 баллов, э, вследствие чего он может поменять как бы, эти дела. на свидание, да? Ну, не на свидание. Например, да, например. На ну, Это была изначальная идея, то есть клиент нам описывает вот эту идею, говорит, я хочу, чтобы вот так оно работало. Мы придумываем, как будет выглядеть каждый экран для того, чтобы э, и мужчина, и женщина видели его по-разному, например, чтобы было понятно, что нужно сделать для того, чтобы поставить ему оценку, что мужчине нужно сделать. И это же как и социальная сеть, чтобы, чтобы друзья и знакомые, которые в Была функция их подсоединять, добавлять, лайкать, да, да, чтобы они могли лайкать, оценивать, кого-то поддерживать, кого что-то анализировать. Вот. То есть вот наша идея продумать это все э, логически. Я поняла. Конкретно, конкретно насчет этого проекта мне понятно. Что касается работа, которую вы делаете, достаточно котироваться в Украине, и она высокооплачиваемая там. Здесь. Сколько можно за час? Смотрите, это работа высокооплачиваемая сейчас практически во всех странах, я думаю. И тем не менее, мы, как веб-студия, берем за час. Мы думаю, где-то примерно так же, как и украинские аутсорсинговые компании. Сейчас это вот 45 евро в час. То есть это дешевле, но, но это португальские фирмы раскрученные. я не да, это дешевле чем португальские фирмы раскрученные, но мы и не позиционируем себя как большая компания, которая предоставляет там весь спектр сервисов. Мы по сути веб-студия, которая делает веб-сайты, дизайн и немного э, маркетинга в социальных сетях. Лично вам, этих денег, которых вы зарабатываете, работая здесь, хватает на то, чтобы... Смотрите, я хочу да. объяснить, что такое 45 евро в час. 45 евро в час ⁇ это единица измерения работы веб-студии. А, это, это не значит, что а, я получаю 45 евро в час Но или мой бы, партнер. Конкретно, конкретно я, смотрите, я предприниматель, который ищет одного клиента, который платит нам за проект, например, 5000 евро. Эти евро мы э, за эти 5000 евро мы платим зарплату разработчикам, мы платим э, налоги, мы платим офис, бухгалтера э, и другие расходные э, и на другие расходные материалы. И все, что вот остается, вот мы делим пополам с моим партнером. До недавнего времени этого не хватало нам на жизнь. То есть э, так как мы зарегистрированы недавно, так как мы новые условно в этом бизнесе как компания у нас недостаточно клиентов для того, чтобы покрыть full time загрузку там нескольких разработчиков. Поэтому, если мы берем оплату, то мы берем 45 евро в час, yep. но если 45 евро в час и отрабатывать 10 часов в месяц, то это 450 евро. Вы сказали, что не хватало на жизнь до недавнего времени. Сколько нужно лично вам минимум месяц, чтобы в этой стране жить, одеваться, кушать? Я имею в виду самое необходимое Не будем говорить о <связь> да да э -э смотрите эта цифра варьировалась по мере того как мы здесь <связь> вот развивались чем <связь> больше э я получал уверенности в том что мы делаем э вещи правильно тем больше я начинал тратить <связь> сначала например я вот еще месяц назад я жил в квартире за 300 евро в месяц сейчас я живу в квартире за 600 евро в месяц на питание мы, наверное, тратим где-то 300, может быть, 400 евро в месяц. Одежда тут ну, практически не считается, потому что ну, ну она скажешь, очень дешевая. Около 1000 евро вам месяц. Я думаю, да, где-то 1000 евро после mm -hmm. налогов. Для того, чтобы мы здесь были легально, мы должны платить налоги. Mm -hmm. И вот сумма налогов у нас с женой это где-то 500 евро, mm -hmm. больше даже 600 евро mm -hmm. в месяц. Сейчас вы можете столько заработать, чтобы… Да, да, это нестабильно, потому что мы, мы предприниматели, сегодня есть проекты, а завтра нет, но, но в среднем за последние полгода мы зарабатываем столько. Вы сказали, что вы все еще ждете рассмотрения своего дела. Да. Это доставляет вам какие-то неудобства сейчас? Конкретно… То, до сих пор еще не получили? Конкретно системы? мне нет. Угу. То есть я бы хотел, конечно, поехать в Испанию. А, там, папа, сестрички мои говорят, мол, поедем там, в Мадрид, куда-то еще. Но вот я не могу, потому что я жду э, решения. Если вы заболеете, не дай бог, вы можете получать да, помощь? Да, конечно. Вы сказали, вы платите налоги. Вы да, платите... Я, плачу, э, извин, я извиняюсь, э, внесу ясность, это не налоги, а, а выплаты в соцстрах, mm -hmm. вот, и это дает мне право э, получать обеспечение от государства. Mm -hmm. Спасибо большое. Перебивайся. Все? Это для картинки уже. А, Можно мы... с вами пообщаться, да. Вот. Ну то есть мы разговариваем, звук уже не пишется. А, и окей. Мы с вами картинка, что мы с вами Давайте я отключу свой э, девайс, потому да. что там все секреты узнают. Пожалуйста. Окей. Okay.